Для того, чтобы эзотерические практики работали с человеком, у него должна быть активная психическая энергия и магическая сила. Магическую силу развивать человек должен, используя, используя мой семинар, который называется ⁇ Увеличение магической силы саман 4, 5 или 6, я не помню, самое последнее ⁇ саман. А для того, чтобы психическая энергия была, вы знаете тоже, что делать. Поэтому один человек будет рисовать цифру 4 и быстро это произойдет, а другой будет рисовать и ничего не произойдет. Хотела сама рожать. 3 июня делали Кесарева. Все хорошо. Ну и хорошо, а что вы думаете?